Новые песни, как всегда. Итак, поехали! Я словно случай в лес, мы по грибы ходили. Погода теплая довольно хорошо. Грибов набрали, и домой мы прикатили И леса принесли грибами кое-что. А это кое-что была правда улика. Она под шляхкою гриба скрывалась, И из своего укрытия глазела прытка. Ползи куда-то по грибам, Все порывалось, И изучая пристально чужое место. Ползай, не торопясь уже, Привыкла к нам, улики совершенно было интересно, Ползла по нашим, она собранным грибам. Особый случай, особый случай, особый случай выпадает. Бывый случай, особый случай, бывает случай, особенно у нас. Похоже пришла я вдруг кушать захотела Жена кусочек помидорины дала Голодная улитка с аппетитом ела Поехала немного, она скоро спать ела Бабы у нас в гостях, ее мы поработили жена в соседский паленник отнесла, оставив а у себя улитку не решили побыть у нас подольше просто не смогла особый случай особый случай Особый случай выпадает, какой раз Особый случай, Особый случай Бывай случаи, особый у нас Особый случай, Особый случай, Особый случай выпадает а соли соли,